Рано или поздно, изучая оружие в колдуше, задаешься вопросом, а есть ли самая мощная пушка, которая не оставляет шансов абсолютно никому? Или же все оружие у нас сбалансированы и каких-то выделяющихся по этим параметрам баллын нет? На эти поставленные вопросы каждый игрок сможет ответить по-своему. Но если наши ответы совпадут, будет, конечно, прикольно. Кстати, чуть не забыл. Здарова, мужские мужчины! Мне кажется, большинство брата-братьев уже догадались, про какую пушку я буду сегодня говорить. Если что, это не бандит, который сейчас у вас на экранах. Я намеренно сохраняю интригу. Чтобы ты смог сам прикинуть возможные варианты. И смотри, как мы поступим. В честь почти что 20к брата-братьев Прямо в этом видео видеоматериале я запускаю конкурс на свою мерчуху. Будет два победителя. Что же нужно сделать для принятия участия? Во-первых, сделай красиво, шабанику очищу и оформи подписку. Во-вторых, в комментариях напиши на твой взгляд самую мощную волыну, затем страну, где ты проживаешь и, конечно же, город. Выбирая счастливчиков, я буду через рандомайс сайт. А вот когда будут итоги и другие конкурсы, ты узнаешь, в конце киноленты. Пока, мужик, ты заполняешь всю инфу до конкурса, я попробую выстроить аргументированное мнение насчет выбора мощнейшей волыны. Сначала я прикинул, какие же пушки у нас славятся своей разрушительной силой и дамагом. Их оказалось не так уж и много. Я даже думал насчет Базукена и Стингера, но, как вы сами понимаете, они эффективны против серии очков, а не против живой силы. Потом я обратил свое внимание на NA-45, которая наносит существенный Урон и не оставляет шанса противнику. Если он без перка саперный жилет, рядом с ним нет активной защиты и, естественно, выучили особенности рельефа на карте. Потому что с NA-45 не везде можно активно файтиться. NA-45 по-прежнему остается мощной винтовкой, а точнее гранатометом, но уж слишком много особенностей, из-за которых ее можно законтролить. Поэтому она и подходит. Дальше я уже был уверен, что нашел самую мощную пушку в игре. Про коряк идет речь. С его патронами на дамаг такую сказку можно делать в рейтинге. И до сих пор он у меня в троечке самых любимых оружий находится. Но урон у него не самый большой по отношению к следующему оружию. Коряк не прошибает людей по конечностям, а если говорить точнее, то по ногам лучше с него не стрелять. Но есть оружие, которое шотит в любую часть тела вражины, мощь которого оправдана без исключений. Оружие тотальной грусти и печали покачелов Оружие, которое охладит пыл твоих противников, потому что это Артика. Поистине потрясающее оружие, которое у нас есть. Кто меня смотрит уже давно, знает что я очень люблю Арктику за ее просто нереальный дамаг. С ней я очень долго играл и могу сказать почему перешел с нее на тот же Локус. Начнем с того что у этой пушки самые адекватно работающие патроны на дамаг. И я знаю почему так происходит. Будет только представьте, если бы Локус с его ТТХ также бы ваншотил как и Арктика. Локус подвижнее ДЛК и Арктики, только немножечко уступает бандиту. Поэтому просто замечательно, что у Локуса с патронами на дамаг лишь небольшое увеличение зоны хитбокса. Если бы все было иначе, то в рейтинге какой-то снайпер элит бы творился. А вот на Арктике эти патроны смотрятся в самый раз. Есть дамаг, но нет такой подвижности, как на других снайперских винтовках. В общем, разработчики основательно продумали этот момент. Отчего наш с вами геймплей на этой красавице должен быть в меру агрессивным и аккуратным. Давай, мужик, я тебе покажу свой Арктический сетап, который ты сможешь попробовать и, возможно, подправить под себя. Но сначала расскажу про своего мега-кореша Рости с канала 9 с половиной пальцев. Ты и так, мужик, знаешь, сколько годноты он делает, вызывая ностальгические переживания и эмоции. Рости радует своих братушек прямыми эфирами и конкурсами. Давай и мы его с тобой порадуем новой большой цифрой в его кинотеатре. Просто сделаем Let's Go по ссылочке в описании. Сетапыч, в целом плюс-минус похож на мои прошлые комплекты. Рекомендую брать перк Forest Гамп, потому что все-таки без него чувствуется вес пушечки, и наша маневренность оставляет желать лучшего. Хладнокровие и тревогу можно заменить на более приемлемые для вас перки, я же их взял преимущественно из-за своего геймплея. Непосредственно сборка самой Арктики, чтобы получить адекватный крыгскоу с патронами на дамаг, то только такая сборка вам в этом поможет, кстати, шестикратный Можете заменить на какой нибудь трехкратное, если вам непривычно колупать людей вблизи с большим зумом. С небольшой кратностью прицела на Арктике тоже можно хорошо себя чувствовать в бою. Благодаря ему можно больше отыгрывать на ближних дистанциях. Казалось бы, самая мощная снайперская винтовка. Да и вообще, по моему мнению, пока что самое мощное оружие в игре. Ну, в плане ваншота. Так почему же Арктику не так часто можно встретить в рейтинге? Мне кажется, дело в подвижности и в АДС. Сейчас главная снайперская винтовка в колдушке — это бесспорно Локус, который заменил когда-то легендарную dlq 33 Маневренность в бою играет ключевую роль. И чем она лучше, тем выше шансы на нормальный эскейп в критической ситуации. Арктика же — снайперка больше для посиделок на определенной позиции. С помощью нее можно хорошо отбивать и дефать точки. Наступать вроде как тоже можно, но обязательно с поддержкой товарищей. Хотя с трехкратным прицелом ее можно превратить в неплохую винтовку печали Но это уже все по вкусу, мужики Обязательно, брата-брат Чиркани в комментариях, угадал ли ты сегодняшнюю пушку или нет И какие эмоции у тебя вызывает Арктика А я пока рандомные сообщения поставлю И, конечно же, топовый. Рука пожатия. Летит плачу за оформленную спонсорку. И Хожи Хансу за повышение уровня. Спасибо большое за поддержку, мужики. В дискорде не забудьте мне написать. А я напоминаю тебе, брата-брат. Принимай участие в конкурсе на мою мерчуху. Зашибай кулак и подписку. Пиши свою мощную пушку, страну и гор, в котором проживаешь. И ровно через три видеофильма. Жди результаты рандомного выбора. После этого конкурса я в скором времени замучу аналоги. Движ. Так что шанс получить приятный подгон у тебя еще обязательно будет. Делай все вышесказанные штуки, а я пока что-нибудь для тебя сыграю. И кулачок не забудь поставить. Тебя прошу, не грусти, скоро стрим там устроим шум. Я скучал по движухе такой крутой, доставай свой попкорн за летаем в бой скалде, Как на войне, на войне Никак в колде, я не устал Продолжу бой, со смены я иду домой Чтобы кино подснять для бро Прогоним грусть и все огонь Ты лишь кулак, прожми вот так И я скажу спасибо, брат Спасибо, брат Эй, брат, а брат Отдохни, я тебя прошу Не грусти, скоро стрим там устроим шум Я скучал по такой круг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 Спасибо, брат. скалте как на войне, на войне не как колте, я не устал, продолжу бой со смены я иду домой, чтобы кино подснят для бро. прогоним грусть и все огонь, ты лишь кулак, прожми вот так и я скажу спасибо брат